Сегодня разберем еще одну интересную стратегию – это стратегия доходных квартир. Можно ли на недвижимости делать больше 20%, как сделать так, чтобы квартира сама себя выкупала, как сделать так, чтобы арендаторы платили и твою ипотеку, и плюс еще у тебя оставался стабильный денежный поток а в конце всего срока у тебя получался готовый, очищенный от обременения объект. Если тебе эта стратегия интересна, смотри это видео до конца, смотри внимательно, я буду показывать конкретные цифры, конкретный кейс и как всегда ставь лайк авансом, подписывайся, нажимай колокольчик и пиши комментарии в этой, под этим видео, это позволит нам развивать канал и писать новые интересные видео и интересные кейсы, а также смотреть какие темы тебе интересны и в первую очередь разбирать именно их. Поехали. Разберем с самого начала, в чем суть этой стратегии. Ты покупаешь объект недвижимости, жилое помещение, квартира, апартаменты. Чаще всего используются кредитные средства, потому что в этом случае доходность будет максимальна. После этого могут применяться другие штурмовые конструкции. К примеру, приобретенное помещение, причем можно купить его как на обычном рынке, так и купить с торгов. Потом начинает применяться, например, Распил на студии. То есть, ты можешь большое помещение разделить на малое. Главное, чтобы было достаточное количество окон. И, например, у нас э, в одной из своих доходных квартир у нас площадь помещения стала 4,5 квадратных метра. Представь не 20, не 15. Это, пожалуй, наверное, один из таких самых крутых рекордов. Мы сдавали кладовку. То есть, у нас была кладовка 4,5 квадратных метра, в нем не было окна, в ней не было туалета, но там была кухня. И внимание там был диван и эта кладовка сдавалась за 24 500 рублей посуточно. но ну, это Москва, ну, скажем так, ближайшая Подмосковья через дорогу Москва. Теперь говорим о том, а как чаще всего бывает. Чаще всего бывает, ты берешь хорошую площадь, пилишь на студии и потом сдаешь это в длительную аренду, если это Подмосковье либо другие города, либо посуточно, если это в Москве, потому что в Москве стоимость квадратного метра дороже и там для того, чтобы выйти на нормальные цифры, чаще всего приходится сдавать посуточно, но к счастью, есть управляющих компаний, которые с удовольствием это могут делать. Теперь давай поговорим несколько слов об отличиях, что совершенно точно нужно понимать, если ты решишь это делать в 2020, 2021, 2022 году. Сейчас законодательство Построено таким образом, сейчас а, формируются законы, которые, скажем так, хотят создать препятствия для того, чтобы ты мог заниматься этим бизнесом а, в обычных жилых домах. То есть иногда встречаются проблемы с соседями, особенно если это посуточный бизнес, и там происходят какие-то гулянки, дебаширства, там большое количество гостей и так далее. И для этого есть специальный тип недвижимости, называется апартаменты. И так вот, а в 2020 году в первую очередь стоит обращать внимание именно на этот тип недвижимости, потому что люди, которые хотят э, жить в Москве и хотят там жить постоянно, они не будут покупать себе апартаменты как минимум, потому что в них нет прописки, там нет инфраструктуры, под апартаменты не надо строить школы, еще целая куча других вещей. И существует целый апарт-отели, которые как раз и для того, чтобы сдавать это посуточно. Это как раз та история, которую можно использовать. И также сейчас появляются на рынке предложения, когда можно не пилить недвижимость, а брать небольшие апартаменты для того, чтобы сдавать их впрямую в посуточно, и цифры тоже могут сходиться. В сегодняшнем видео мы разберем уже реализованный кейс одного из резидентов территории инвестирования, который дает 27% годовых недвижимости. Для тех людей, которые в недвижимости давно, для них эти цифры кажутся чем-то невероятным, потому что на самом деле в коммерческой недвижимости приняты цифры 12. 14, ну 15 процентов, да, но когда ты говоришь, приводишь пример 27 процентов это вызывает интерес, но когда ты говоришь 66 и 77 процентов, а такие кейсы мы тоже будем разбирать в следующих видео, это пример с тем же доходным домом то это вообще кажется просто фантастикой, а чаще всего это говорят, что скорее всего ты либо нарушаешь закон, либо вводишь людей в заблуждение. Если, кстати, тебе интересно, как на недвижимости делать больше процентов, также пиши в комментах, будем разбираться. В сегодняшнем кейсе цена покупки 5 миллионов 708 тысяч рублей. Это дом сдан, 20 минут до метро без ремонта, 4 студии, то есть квартира была распилена на 4 студии, сделан ремонт с нуля, то есть человек купил в бетоне, сделал ремонт, инвесторский ремонт и сдает все четыре студии в посудочную аренду. Загрузка в этой локации конкретно 90%. Существует щит код как сделать так, чтобы как не попасться и заранее проверить, будет ли сдаваться в посудку или в длительную конкретно эта локация. Я так делал, когда приобретал свой первый доходный дом, мы тестировали спрос, то есть мы размещали объявления и считали количество звонков. Если в неделю было пять звонков, то ты гарантированно заселишь, минимум одно заселение у тебя будет. То же самое и с посуточной арендой. Можно сделать очень просто, можно либо дать объявление, начать тестировать спрос, но есть еще более простой вариант. Открываешь booking, смотришь, кто сдает в этой локации, звонишь им и говоришь, у меня вот есть квартира в этой локации, планирую ее купить, готовы ли вы взять у меня ее в управление, и если да, то какие цифры я могу получить. Стоимость аренды 1100 рублей в сутки, конкретно мы разбираем сейчас этот кейс. Первый взнос в ипотеку был 1 141 один, то есть 20%, кредит был 4 566 000 рублей, 38 тысяч рублей – это платеж по ипотеке. Еще миллион рублей стоил ремонт и себестоимость квадратного метра ремонта составила 14 тысяч рублей. Внимание, напиши в комментариях, какие цифры ремонта ты считаешь адекватными. Мне просто интересно, потому что я видел предложение от людей в Москве, которые говорят, что наш инвесторский ремонт будет стоить 35 тысяч рублей. Я видел, когда люди делали за 10 тысяч рублей и это было полный трэш. Но я сам построил свой собственный дом. Я включался в ремонт в доходном доме. И я знаю, что за 20 тысяч рублей можно построить недвижимость, сделать не ремонт и купить небольшую мебель. Поэтому ты, напиши в комментариях именно ты, какие цифры инвесторского ремонта ты считаешь адекватным. На мой взгляд, инвестор за 15 тысяч рублей сделал очень неплохой и качественный ремонт. Вот планировка до ремонта, вот планировка после ремонта, вот фотографии дома, который построил Джек. И в итоге что мы получаем? 4 студии, 90% загрузка, средняя стоимость одной студии в сутки 1148 рублей, выручка при загрузке 124 тысячи, минус ипотека 38, минус прочие платежи комиссии управляющей компании. Внимание, инвестор сдает не сам, обрати внимание, да? То есть он не занимается, это его пассивный доход на автопилоте. Все, что он сделал, это он реализовал запуск этой квартиры. Причем... Самое интересное, что все эти этапы можно реализовать при помощи нашей команды. У нас э, в годовой программе есть свой брокер, э, люди, которые помогут подобрать эти объекты, а также люди, которые готовы взять эти объекты в управление. И когда ты их выстраиваешь и передаешь на выходе, ты получаешь свой чистый денежный поток. В данном случае денежный поток составил 42 тысячи рублей. Итого, давай посмотрим э, финальную математику. Денежный поток годовых 504 тысячи рублей. И если в отношении его личного капитала, который он затратил на первый взнос и на ремонт, то доходность составляет 23% годовых. А откуда же 27%? Все очень просто. Есть еще один платеж, который многие люди просто не видят. Это погашение основного долга по ипотеке. То есть помимо того, что ты получаешь денежный поток от арендаторов, когда все за тебя делают, сдают в аренду, оплачивают коммунальные платежи, то есть ты получаешь чистый денежный поток за тебя арендаторы и также выплачивать твою ипотеку. И когда будет выплачен весь кредит, то общая сумма этих выплат составит 27 27,38%. Если это видео оказалось полезным, если у тебя есть какие-то вопросы по этой стратегии, пиши в комментариях. У нас очень много кейсов уже реализованных стратегий с длительной арендой, с посуточной арендой, в Москве, в Подмосковье, в Санкт-Петербурге, в регионах, с распилом на студии. Без распила на студии, с покупкой в ипотеку, субарендой, с взятием в субаренду и распилом дальнейшим дальнейшем того, что было взято в субаренду. Представь, как у людей работают мозги для того, чтобы создать пассивный доход. И мне кажется, ты можешь быть именно тем следующим кейсом, который будет реализован. И я надеюсь, мы тебе поможем в этом. Поэтому задавай свои вопросы, подписывайся и приходи на марафон.